В связи с военным конфликтом сейчас нет возможности регулярно записывать видео, но в социальных сетях я пишу о каждом астрологическом событии. Итак, 18 марта в 9.17 по киевскому времени полнолуние в Деве, в пятницу день Венеры. Планета символизирует любовь, творчество, красоту и гармонию, а также комфорт и материальные благо. Венера движется по Водолею и в ближайшие две недели после полнолуния будут выражены дружественные связи, новые контакты, которые способствуют оригинальному решению проблем и конфликтов. Общественные дела, активная социальная жизнь, общение с разными людьми может стать причиной неожиданной встречи с будущим романтическим партнером. По принципу аналогии полнолунию соответствует энергии марса планета активности действий физической силы марс движется по водолею который характеризует социальные связи отношения с единомышленниками и в этом знаке воинственность планеты снижается включается логика и способность стратегически мыслить и планировать неординарный подход к делам и хитрость помогают эффективно разрешать проблемы и устранять конфликты Полнолуние в Деве усиливает амбициозность, активность, прилив энергии и жизненных сил. Также становится легче адаптироваться в новых условиях. Расчетливость позволяет найти плюсы даже в самой сложной ситуации. Управителем знака Девы, в котором происходит полнолуние 18 марта, является Меркурий. Планета движется по знаку Рыбы до 27 марта 2022 года. Меркурий характеризует мышление, информацию, коммуникации. В рыбах имеет статус изгнания и падения, а это значит, что количество искаженных фактов и ложной информации значительно увеличится в этот период. Происходит также усиление внушаемости под влиянием внешних условий. С другой стороны, люди относятся друг к другу теплее и душевнее. Готовы чем-то делиться, помогать нуждающимся. Нумерология числа 18 отражает мир эмоций, пассивность, родовые связи. Эти характеристики полностью соответствуют энергиям полнолуния. Это время максимальной силы Луны. Знак Девы принадлежит к стихии Земли. Полнолуние в этом знаке Зодиака делает почву плодородной. То есть происходят процессы, которые дают видимый, полезный, практический результат. Полнолуние 18 марта подводит своеобразный итог пройденного пути. Помогает переосмыслить, проверить, углубиться в поисках причин и следствий в самые закрытые темы. Происходит фиксация на сфере непроявленного, на чувствах, ощущениях, образах и впечатлениях. Люди понимают красоту окружающего мира изнутри, интуитивно осознают, что за этой красотой стоит, а также то, что мечты и реальность – это разные понятия. В период от 18 марта до 1 апреля 2022 года будет проходить достаточно жесткий отбор для дальнейшей реализации самых искренних стремлений и чистых помыслов. Только те процессы, которые взаимосвязаны, последовательны, смогут проявиться и осуществиться. Люди получают заряд энергии, импульс к достижению целей. 18 в сумме дает 9. Это опыт, мудрость. Цифра 9 показывает природу человеческого стремления, осознает накопленные знания, и это приводит к состоянию сосредоточенности, наполненности, приближению к идеальной форме. Сама девятка, так же как и шестерка, это почти круг или ноль, но не завершенный. И если на стадии 6 это наполненность на материальном, социальном уровне, в обществе и в семье то на стадии 9 это наполненность духовным содержанием девятка заканчивает цикл однозначных чисел тем самым показывая самый высокий уровень развития отдельного человека и общества в целом полнолуние 18 марта поможет обрести целостность во всех смыслах этого слова будет способствовать завершению окончанию военного конфликта Полнолуние 18 марта включает ось служения Дева Рыбы. Ее принцип ⁇ понимание, лечение, помощь. Сюда относится все, что касается подчиненного положения, заботы о здоровье, а также сюда относятся ограничения. Пришло время каждому человеку проработать эти энергии, сделать правильные выводы. Это будет первый шаг к исцелению сложившейся ситуации. Нужно задуматься о жизненном предназначении, это характеристики Солнца и духовной наполненности Луна. Найти способ уравновесить эти сферы. К деве относится медицина, все физическое тело человека, то есть все, что имеет отношение к здоровью повседневности, ремонту, бытовым условиям, оказанию конкретной помощи. К рыбам относится непрактическая, неконкретная, невещественная помощь, которая стоит за всей медицинской профессией. Это сострадание, сочувствие к чужим страданиям и нуждам. Дело самый рациональный знак, рыбы самый иррациональный знак. Две крайности нуждаются во взаимном дополнении. Примером может служить то, как мистики противоречат материалистам, а материалисты критикуют мистиков. Вещественный материальный мир может остаться мертвым, если не будет духотворенности, в стремлениях преобразовать этот материальный мир. Если человечество не будет стремиться к идеальному состоянию, то... Все старания бесполезны. Каждый знак нуждается в дополнении к своей противоположности. И круг зодиака демонстрирует этот процесс единства и борьбы противоположностей. Сейчас важно задуматься об истинных ценностях, оставить в стороне материальный мир и попытаться понять, глубинный смысл того что происходит сейчас в мире во многих странах важность знаний и навыков системности мелочей и деталей умений и профессиональных способностей становится очевидной в ближайшие две недели после полнолуния которая конечно же в интересах будущего и прежде всего украины гармоничная конфигурация северного узла в тельце Украину характеризует этот знак. А также Луны, Плутона и Солнца все это образует конфигурацию парус, состоит из оппозиции и пяти гармоничных аспектов. Тему основного конфликта задает оппозиция Луны и Солнца, то есть это само полнолуние. Разрешение этого напряжения происходит благодаря рассудительности.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 Два важных астрологических события – полнолуние 18 марта и весеннее равноденствие 20 марта в 17.34 по киевскому времени усиливают друг друга и обязательно принесут благоприятные изменения Украины и всему миру. С 21 марта уровень осознания людей становится на порядок выше, усиливаются способности мыслить масштабно, видеть картину в целом. В ближайшие дни после полнолуния начнут формироваться благоприятные обстоятельства, которые позволят развиваться и совершенствоваться как отдельным людям, так и государством в целом. Эффективные результаты от действий или важных переговоров возможны лишь в том случае, если будут найдены новые пути решения сложных вопросов. Старые методы и схемы больше не актуальны. Они не принесут желаемых результатов. Плутон, планета трансформации, вопросов жизни и смерти, а также возрождения в новом качестве, находится в гармоничных аспектах с полнолунием. Плутон питает своей мощной энергией Солнце и Луну. Это источники жизни, что указывает на интенсивный рост самоосознания каждого человека. Происходящие события заставят многих людей сделать решительный шаг вынудят к новому старту или изменению образа жизни прошлое окажет существенное влияние на настоящее поэтому стоит обратиться к опыту и применить его сейчас мотивом и реальной движущей силой поступков станет стремление показать свои сильные стороны и повлиять на ситуацию подавить агрессора и обрести свободу чтобы не случилось Каждый выйдет из сложившейся военной ситуации, преобразившимся человеком. Более сильным, решительным и независимым. Полнолуние 18 марта 2022 года позволит расширить границы восприятия мира. Постепенно это приведет к глобальным преобразованиям во многих государствах. На этом я заканчиваю. Всем желаю мирного неба над головой.